Громкая премьера, которая могла остаться незамеченной. На презентации большой подмосковной АЗС неожиданно засветились электромобили новой российской марки Evolute. Правда, возле заправочных колонок машины простояли лишь около четверти часа. Такая поспешность объясняется довольно просто. Первыми Evolute оказались автомобили Dongfeng — китайского производства, на которые перед первым показом просто наклеили другие шильдики. Притом, не везде аккуратно. О самой марке стало известно только этой весной. Тогда российский Минпромторг, администрация Липецкой области и компания MotorInvest подписали специальный инвестиционный контракт, который предусматривает выпуск электромобилей. Каких? В первом пресс-релизе были обещаны седан, минивэн и троица кроссоверов. Седаном и валют iPro оказался Dunfan Eolos E70, которому, как выяснил телеканал Автоплюс, полагается один электромотор мощностью 150 лошадиных сил. Батарея имеет емкость на уровне 50 киловатт-часов, которых хватит примерно на 400 км. От обычной домашней электросети пополнение запаса энергии занимает порядка 8 часов. Такой же аккумулятор полагается Mini Vano i Ivan, что представляет собой Dunfen Lanji EV. Правда, по странной логике, семейная заднеприводная машина имеет менее мощный двигатель, чем более легкий седан. И валюту iJoy, в котором знатоки поднебесного автопрома непременно признают DFSK Glory E3, также перепала 50-киловаттная батарея, но единственный мотор, расположенный спереди, развивает 163 силы. Надо заметить, что представители новоиспеченного отечественного бренда сейчас стараются не выдавать никакой информации касающихся этих машин. Подождем. Между тем, вездесущие папарацци заметили на одной из московских улиц флагманский валют кроссовер Free, Если верить техническому описанию, которое раздобыла авторевью, в Россию прибудет 5-метровый SUV, оборудованный двумя электромоторами отдачей около 700 сил. Правда, в местной спецификации указаны данные, немного отличающиеся от китайского исходника. Возможно, для российского бренда и готовится упрощенная и удешевленная вариация. Ведь даже на своей родине модель Воя или Ланту, как эту марку называют китайцы, стоит немалые 56 тысяч долларов. Это на секундочку аж 4 миллиона российских рублей.